Тут даже вот видите ориентиры есть. Так, где-то дверь. О, блять! Ребятушки, приветствую вас. Мы продолжаем играть в Зов КТОХУ и в предыдущей серии мы наведывались к в вдове покойного Фрэнсиса Сандерса. Там мы нашли книгу бродяга, и из нее <смех> выползло чудовище, и мы его прогнали с помощью кинжала. Да, это было стрёмно на самом деле. Потом мы узнали, что этот кинжал продал Фрэнсису Сандерсу, получается, владелец книжной лавки, и вот мы, собственно говоря, здесь и находимся. Здесь мы нашли сейф и пытались открыть его. Я почти что догадался, как его открывать. Там, получается, нужно было посчитать 5 рубинов на вот этой ча чаше. 9 том. И еще там было сказано, что королева слабо защищена. Я вот посчитал <coughs> белые фигуры 4 а нужно было посчитать вот эти три черные, которые, собственно говоря, <coughs> окружали эту королеву. Ну, собственно, давайте... Начнем. Давайте попробуем открыть сейф. Да, в комментариях в группе эзотерического ордена Дагана писали про разгадку кода от этого сейфа. Спасибо. Да, лучше будет, если, конечно, будете писать в комментариях под видео. Все комментарии буду читать, но многие отвечать. Вот. Но в любом случае спасибо. Так, и, и, и давайте как, как, как менять. Ага. Вспоминать управление будем. 5, 3, 9. Валя. А это 5, 4, 9 или 5, 7, 9, еще что-то там в прошлой серии что-то мудрил.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 Пирсалитский институт. В безымянной книжной лапке Пирс обнаружил следы взломан. Он выяснил, что за попыткой взлома стоял Чарльз Хокинс. Пирс открыл сейф книготворца и узнал, что там лежала книга в переплете из человеческой кожи, которая непреодолимо влекла детектива. Когда он открыл книгу, его разум оказался в чужом теле. Что-то уже мистика такая пошла. Вот, а пока у нас идет загрузочка, а, отдельного видео по Destiny, скорее всего, не будет, поэтому скажу тут, а, получается, кто не в курсе. Близзарды бесплатно раздают Destiny 2, бесплатно и навсегда. Нужно просто там, если у кого нету логина на Battle.net зарегистрироваться и получается скачать приложение Battle.net. Там э, еще нужно смысл оповещения, кажется, подключить. Но у меня это все уже было. Я просто нажал на кнопочку с подарком, получил его и установил. Игра шикарная. Я как-то ее пропустил. Первая часть была только консольным эксклюзивом. вот, А вторая, ну блин, она и дорогая, наверное. там, вот. Игра полностью дается, но без дополнений. Кто хочет, может приобрести их отдельно. То есть, естественно, пробует опробует эту игрушку, ему понравится. Вот. Ну, в общем, такое было у нас отступление. Давайте дальше продолжим. Доктор Колден, доктор Колден состояние этого мужчина ухудшается. Что говорит доктор Фуллер? He... Это же его пациент. He's Он занят с капитаном Фитстроем. Он специально просил не беспокоить его в таких случаях. Конечно же. Я посмотрю, что можно сделать. Мистер Блейк, Мистер Блейк, вы меня слышите? Я доктор Колден. Мы позаботимся Кольден. о вас. Мы ничего не можем сделать. Я пытался поговорить с ним, но он не приходит в сознание. А, мы в теле доктора Колдена. Это та женщина, которая нас спасла, открыла нам, получается, дверь. Интересно. Быстро, блин, все происходит, не успеваю читать отвык от этого. Так, по поводу этого пациента. Что вы можете про него рассказать? Highly... <coughs> Около часа назад он had... был слегка возбужден. We Мы как раз связывали him, его, когда он вдруг заснул. 10, 10 минут назад он скрутился в эндолианальную позу. Я думала, он просыпается, но нет. Я должна посмотреть его медкарту. Скажите мне его карту. Это невозможно. Не скажи, Только не говорите мне, этом. что Фуллер забрал его карту. Она мне нужна. Именно поэтому я вас и позвала. Мы же не знаем, что у него за болезнь. Ну ладно, ладно. А чего его лечили? Мне сказали <соспит> от интоксикации после, интоксикации после вдыхания химикатов. М -м -м -м. Расскажите What мне о его симптомах. Температура опускается, кожа теряет цвет, skin, color, тело стало жестким, Oh. Я закрыл ему глаза, они не смыкались. Я не хотел, чтобы они высохли, а еще я не могла смотреть ему в лицо. Well. Вы все правильно сделали, не волнуйтесь. Давайте вести себя профессионально. Откуда он? Я не знаю, его... он недавно прибыл на остров? Он говорил, что работал в доках, но не у капитана Хилстроя. Я думаю, он работает у мисс Бейкер. У кого? Ну, вы знаете, вот той женщины, которая командует бандой. не зовут Кэт. А, понятно. У вас есть другие вопросы? Нет, я все поняла. Вы можете себе представить, что испытывает этот человек? Осмотреть пациента. Хорошо, я осмотрю его. Его кожа полностью утратила цвет и кажется высохшей. Он полностью обезвожен. Под кожей на подушечках пальцев рук и ног прощупываются какие-то кольца, мягкие, немного липкие. Что, у меня там щупальцы, что ли? Сильное недоедание. Сдутый живот со следами точечных кровоизлияний. На отек не похоже. Легкие пусть, видимо, указывают на наличие чужеродного тела. Какого чужеродного тела? 30 лет. Сильная гипотермия. Эритематозные папулы вокруг глаз и барабанных перепонок, некроз тканей. Ну как, доктор, что скажете? Я не уверен, что обладаю необходимыми знаниями, чтобы лечить этого человека. самый лучший врач после доктора Фуллера. Некоторые из этих симптомов я совершенно не понимаю. Что вы обнаружили? У него что-то в животе. У него сильное обезвоживание. У него что-то в животе. Вы осматривали его живот? Такое впечатление, как будто там внутри что-то есть. Он несколько дней ничего не ел. Вы уверены, что это не отек? Уверена. Вы что, отеков не видели? Следа от нажатия пальцем не остается, и вы только посмотрите на эти шишки. Не может же быть, он беременным? Чем бы оно ни было, у этого человека внутри есть что-то, чего бы... Там быть не должно. Его нужно срочно оперировать. Доктор Фуллер говорил, не беспокоиться, потому что отек должен пройти сам. Я не уверена, что доктор Фуллер говорит правду. Несмотря на сокращение мышц, его руки очень мягкие. Он не мог потерять весь кальций. Не так быстро. И все же, если в его руке есть кость, она мягче, чем у новорожденного. А что с его черепом? Он тоже мягкий на ощупь, как череп младенца. Смотрите на эти липкие кольца, что растут у него на пальцах. Что же происходит? Не уверена, вы найдете объяснение. Должны найти. Я никому ничего не должна. Я вижу, ему дали подкожное вливание, но все равно обезвожен. Когда мы делали? Он постоянно на перфузии. Я даже увеличила, рекомендуемую дозу, но все бесполезно. И вы не поверите, но когда мы купали его, ему кажется, стало лучше. Да, словно ему нужен аквариум, а не перфузия. Но это не объясняет его состояние. Я почти сама в это не верю, но эти симптомы не характерны для человека. Что вы хотите сказать? Только не говорите, что верите в пришельцев. Нет, этот бедняга вполне себе из нашего мира. Но его тело подвергается неестественным мутациям. И эта трансформация его убивает. Его тело просто не справляется. Где он мог подхватить такую инфекцию? Молюсь об одном, лишь бы не здесь. Доктор Колда, могу ли я знать, что вы сделаете с моим пациентом? Что я делаю? А что сделали с ним вы? Давайте успокоимся, моя дорогая Мари. Мне не нравится ни ваш тон, ни ваши намеки. Я сделал с ним то же самое, что и с остальными. Обеспечил ему наилучший уход. Ваше воображение не имеет границ. Это опять ваше самодельное лекарство, да? Но люди не мокрые, не, мок... Простите, не морские. Ну-ну. Что же такого вы увидели, что вас так заинтересовало? конечности, температура, я никогда know, такого не видел. не знаю что за эксперименты вы над ним ставили, him. но это слишком далеко, I've вы заходите слишком I далеко. I слышу интерес be, в вашем негодовании, может быть вы хотите присоединиться ко мне в научных изысканиях? Вы блистательный врач, доктор Фуллер, но этот человек уже становится похож на животное. Удивительно. Животное, говорите? А подочнее нельзя? Голова многое, может быть? Вас это веселит? Ваша реакция? Безусловно. Я же не знаю, как вы ее обозначили. Как бурно реагировать вас заставляет невинное беспокойство за этого человека. За этого человека и за всех остальных пациентов, медкарты которых вы прячете. Я должен защищать свое открытие. Эти люди обязаны мне жизнью. Однако мир к этому пока не готов. Но когда-нибудь... Я не позволю вам этого сделать. Вы меня разочаровываете, Мари. Но я все равно надеюсь, что вы когда-нибудь согласитесь со мной. Пока занимайтесь своими пациентами и постарайтесь не забывать, с кем имеете дело. Ой, я это не забуду. Он что угрожал? Что он имел в виду? Он предупреждал, что основатель этого института и один из самых влиятельных представителей нашей профессии. Мое слово против его не весит вообще ничего. Если я продолжу протестовать, я просто уничтожу свою репутацию и разрушу себе карьеру. Возмутительно. Мы можем что-то сделать? Неужели нет никаких доказательств его преступления? спрятанные медкарты, вот доказательства. Никто не говорит о преступлениях. Пока. Не ввязывайте в это. Никто не говорит, что преступлении. Я не одобряю методы Фуллера, но его лечение спасло больше людей, чем я могу сосчитать А мистер Блейк? Вы же сами говорили, что он умирает Пока я и не знаю, что думать Но я уверен в том, что Фуллера от нас что-то скрывает я должна узнать, что прежде чем рискну его разоблачить. Где же вы будете их искать? В его кабинете? А если вас поймают? Даже думать об этом не хочу. Рассчитываю <coughs> на вашу осмотрительность. <coughs> <coughs> Конечно <coughs> же, доктор. <coughs> вы можете <coughs> на меня рассчитывать. Буду нема, как рыба. Так, новая задача. Сердцемником. Уберитесь в кабинет фуллера. <coughs> <coughs> У нас зажигалочки нету? -ка? Что ж. Что ж что будет? Такое случилось. Это мы же правильно все понимаю? Или это не наш герой? Не наш персонаж. Просто если наш. Как он вылечился? Если. Доктор, Доктор прошу. Грудь. Oh. Что. Что с тобой? Чё у него с, с, не Ленин? <социальная> <социальная> фи желудочков. Блин, я не смог выбрать это слово. Хотя я столько смотрел доктора хаоса и клинику. Эй, давай нажимаем. Сестра? Дебора, Дебора помогите мне, пожалуйста. <социальная> уровень калия слишком высок. Замените двухпроцентный раствор глюкозы с инсулином. Кальцием и бикарбонатом чего-то там, он спасибо, он в ваших руках блин, вы видели? что у него со штанами? косяк косяк, ребятушки 2018 год, как-никак и это вроде не инди-проект Ладно, так, где у нас, собственно кабинет Фулера? вот братишка что-то сегодня какой-то слишком индиционный. I... Брэдли, Мариша. Жду лекарства, конечно же. А что? Why? Я пропишу вам что-нибудь. Расскажите мне о симптомах. У меня болит голова. Я не sleep. могу спать. Страдайте от бессонницы. No. Нет, послушайте. Look. Я не хочу, чтобы вы надо мной смеялись Это... Если вы не доверяете мне... У меня кошмары Они не дают мне заснуть каждую ночь Я знаю, звучит глупо, но они просто ужасны Вообще-то вы не один такой Нет Один Никто никогда не видел того, что вижу я Я словно схожу с ума в последние дни столько всего произошло. Не иди на что вы переживаете. Возможно. Все на острове мучаются с кошмарами. В самом деле? У нас больше не осталось лекарств. Тогда прошу прощения. У вас, наверное, много работы. Берегите себя, это. И вы себя, Мэри. Томас Фуллер Сюда нам и нужно пробраться Но здесь у нас Стоит какой-то Мужчина Не мне подсказывает, что Он Не должен видеть Как мы туда пробираемся ну, Давайте попробуем Пум-пум-пум Подожди, что я? Доктор Колден. Миссис Донован. Никто не должен заходить в кабинет доктора Колдена. Но не беспокойся, я скажу ему, что заходили. Нет необходимости, спасибо. <laughs> <laughs> Тем не менее, я все же ему дала добро. Докладывай, Блэк. Yeah. Like... Так, нужно ее отвлечь. Не, у вас мало времени, доктор. Вы еще поймете, что дела есть не только у врачи ты вообще кто такая как мы можем сейчас буду дела будем долго тупить да. такая огромная локация у нас и кстати говоря блин ну что и в то же самое место Все так говорят, она ведьма старая корга. не я говорю. Она приходится мне. So Какая несправедливость. Это нечестно. Элизабет? как ты? Почему Why эта комната в таком состоянии? Because, Потому что я, are, как всегда, убираю в ней сама. А воду сегодня утром мы опять отключили. Мне снова пришлось побеспокоить миссис Донован и, и дать ей повод унижать меня. И зачем было идти к ней? Тебе и в самом деле нужна миссис Донову, чтобы открыть кран? Я не могу принимать такие решения без ее одобрения Представьте, что было бы быть там утечка Как бы то ни было, котельная почти все время закрыта Каждый раз, когда вы выключать, я должна идти к ней, терпеть ее брань, пока она не устранит эту проблему Понятно Не унывай, Элизабет Спасибо, доктор Включите воду Отключаем воду, подходим к этой девушке Да, блин, она опять будет терпеть унижение миссис Донова, но что поделать, без этого никак не отвлечь. И куда у нас, интересно, девается ППС? Как спрятан в кабинете Фуллера А еще где у нас можно отключить, собственно, эту воду? Не похоже, что воду нужно отключать здесь. Вот вы где. Ну, наконец-то. Этого пациента опять перевели в психиатрическое крово. Мы проводили не назначенное вам лечение, но диск не persists, проходит, и он сильно потерял. Мы не смогли его перевести, из-за стресса у него началась сильная аллергия. Сэр, я должна осмотреть вас, вы понимаете? Плать ему дозу пенталарбина, для мышечной, чтобы могла провести клиническое... Он так сильно прикусил губу, что она до сих пор кровоточит Белая пена, очевидно из-за обильного слюноотделения Почему я не могу ходить, что Не все кровораны, доктор, что мы будем делать с этим пациентом? Пациент плохо обращается Эти звери из подвала связывали его слишком туго И теперь он ранен Я продолжаю лечить его ран, но они постоянно открываются сном. У вас есть дип диплом медсестры? Прошу прощения Но вот и позаботьтесь об этом человеке Привет. Доктор Колден. И это я. Доктор Колден. Доктор Колден вы, нужны вы нужны нам в общей палате B. B. В чем дело? Мистер Эванс, кажется, какие-то проблемы с капельницей. Я уже посмотрел. Дебора, Дебора приглядывает за ним. And... А семья мисс Хардинг хочет посмотреть ее медицинскую карту. Никогда не пойму, почему найти медицинскую карту пациента в этом заведении так сложно. Правило есть правило, все претензии к доктору Фуллеру, он тут главный. Как бы то ни было, они все еще ждут. Понятно, что-то еще? Вообще-то да, из подвала перевели одного человека. Я его видел. Да, все как всегда. Их переводят наверх без всяких объяснений но с множеством следов членов вредительства. Мы обрабатываем раны, и они уходят. <coughs> Каждый раз, мне кажется, что мы отправляем их обратно в ад. Для болезни не наша забота. Всех не вылечить, доктор. Сама ты веришь в то, что ты говоришь? Не, это понятно, что всех не вылечить, но ты же не глупая, и видишь, что они возвращаются оттуда Пока я не закончу негидаризацию, никто ничего не получит Прошу вас, если вы не будете мне мешать, я быстрее Операция невозможна. Это типа операция. А, вот это, наверное. Да? родственники, Которые хотят увидеть карпа. и Или нет. просто, по-моему. <coughs> Бойлер рум, нам сюда кажется. Key, Мне нужен ключ, если бойца до Найдите ключик. Где нам его найти? Сезонова Справичник по медицинским наукам Шкаф, чтобы прятаться доктор это как мне ее отвлечь? Шарин. Эта штука довольно капризная, если я правильно поняла. Давайте попробуем пойти по кругам что ли? Я видел графики дежур. на основу одного ничего до сих пор Так, мы уже несколько дней ждем ждём, припас И ответа нет Вы можете представить, что она не Эта позволяет себе ну, не время просто следующий раз Это шоу Лома деликуенте. Ну вот, с ним мне надо говорить. Дозы, которые назначает Фуллер, слишком высоки. Рецепт на барбитураты, выписанный доктором Фуллером. Доктором Фуллером. У нас кончается этот лекарство. Не знаю, доктор, мы отправили бланк заказа но миссию Донован, его отканил. Снова. Вы ничего не можете сделать? Донован получает инструкции напрямую от доктора Фулера. Боюсь, сейчас я ничего не могу сделать. Так, нас сюда вело, вела труба. Правильно? Ой, это, да, это куда-то это что-то новое прово. Ну-ка. Посмотрим. Медицина и тайные науки. Это не совсем то, что нам нужно. Осторожнее воды, доктор. и персонал больниц пытается одним и тем же, и что, в этом такого, все же норм, ну и что мы сюда пришли? Мы ждем новостей по поводу нашей матери. Она поступила сюда с по... почками? Может, с почками, Мне очень жаль. А кто-то другой может нам рассказать, что происходит? У нас кроме нее больше никого нет. а Мы даже ее медицинскую карту посмотреть не можем. Я сама ее смотрю Не волнуйтесь, я знаю, что прям посетитель в нашем институте и иногда... Но ваша мама в хороших рев... руках. Я сама смотрю ее и немедленно сообщу вам результаты. Вас это устроит? О, это было бы прекрасно, доктор. Спасибо. Но это просто слова, поэтому мы с места не сдвинемся. Прекрасно. Значит, я буду знать, где вас найти. Ну, это не миссис, это понятно, где она у нас. Он сломал спину, результат несчастного случая, в док. Ah. А, китобойная станция. Что со мной? О чем вы говорите? Ah. А, доктор, доктор это you? вы? Yes, да, доктор это доктор Колден. Расскажите мне, что произошло. Это все старая китобойная станция. See? Видите? На которой засели контрбанисты. Да не, не они. Они не заходят в эту часть сутро. Все на своем месте. Капитан с одной стороны, капитан с другой. А я? Что ж, а я был на клетобойной станции. Что вы там видели? Вообще ничего. Пол весь прогнил, и я провалился. Так вы и сломали спину. Понятия не имею, потерял сознание. Ну вот, теперь ты знаешь, что ты спину. Миссис Сандерс. Почему никто мне не сказал, что ее поместили к нам? В карте описывается состояние, в котором Ирен Сандерс поступила в Риосальдский институт, а также лечение, которое ей было назначено. Фуллер дописал примечание, он рекомендует перевести ее в психиатрическое крыло, чтобы обеспечить необходимую ей тишину и покой Новую улику нашли, отлично Вот кажется, тот, кто нам нужен А, вот и Хардинг Она все еще спит Судя по ее карте Энфероктомия была неизбежна. Фуллер сумел спасти почку. Все? Ключ от котельника. выключить воду и надеяться, что Дону заглозит наживку. Заг... Заглотит наживку. Интоксикация от дыхания органических паров Снова бессонница Нужно понять, почему она так часто встречается Да уж Так, ну... Тебе подходили все, я в бойлера Теперь у нас есть ключик а, so, doctor, так, доктор, to... смогли я смотреть нашу мать? To... Я смотрел ее, и у меня хорошая новость. Ее анализ крови меня обнадежил, А почки, как вы видите... Мы говорили об одном и тоже же человеке. это же чудо, она пока приходит в себя после операции, но вы сможете поговорить с ней Оу, спасибо вам огромное, доктор, мы подождем, когда она проснется, мы все равно сидим здесь все утро, так что нам спешить некуда Что там кран? Больше ничего не надо Пока, Гон, руками кран to... не закрыть, нужен какой-то инструмент ну, вот, бери пожалуйста Полный инструмент Найдите подходящий инструмент Фак. Где я его буду искать? Какой инструмент? Хотя бы, блин, написано, что Эдвард Пирс, Эдвард Пирс, его карта не заполнена. Что Фуллер с ним сделал? Это очень странная карта. Она не полностью заполнена и в ней отсутствует информация о лечении. Стандартные требования не соблюдены. Еще одна новая улика. You help, Спасибо doctor. вам за помощь, доктор. Спасибо. Я пойду. Доктор Фуллер всегда носит ключ с собой. Обычно ключ от котель, мы вешаем сюда. Ну, я уже нашел его, в любом случае. Теперь мне нужно найти подходящий инструмент. Где его искать, я понятия не имею. Здесь раньше был уборщик, полы протирал Все, Валя Мне не надо перед Элизабет, но мне нужен качевый маневр. да я уже говорил об этом, так, идем к Лизабет, где она там? О, тут тоже отсюда шла. здесь есть что-нибудь? Улика какая-нибудь может? The operating room is never accessible after an operation. Mm -hmm. uh... Bum -bum -bum -bum. It's temperamental. This thing is very capricious, if I understand correctly. Блин, а что, нам к ней подойти и поговорить? Доктор Колден, Доктор Колден кажется, у нас проблемы с водой. Я как раз хотел об этом сказать. Похоже, ее снова отключили. Я больше так не могу, Мари. Я сейчас взорвусь. Ты не виноват в том, что у нас плохие трубы. Но она, кажется, все равно меня. Потому что мне приходится ругаться это этой старой ведьмы. Не умывай, Элизабет. Вот так. И на этот раз придержи язычок. Паш-карты должны быть спрятаны где-то здесь Быстро, быстро, быстро ищем Что-то с этими мачтами не так Пазл? С чего? Я что-то открыл. Карп пациентов, я была права Яхо. А, интервью Сары Хокинс. Этот цилиндр был спрятан в офисе Фуллера. Он записывал свои соображения по поводу одного из множества сеансов психоанализа, которым он подвергал Сару Хокинс. Все? Что еще? А, давайте прослушаем, собственно. Заключение. Сеанс номер 17. Пациент Сара Хокинс. Центка, похоже, наконец-то смирилась с иллюзорной природой того, что она называет мифом. Очевидно, что ее необы... необычный бред — это цена, которую ей приходится платить за исключительный дар. Почему доктор Фуллер пишет психологические отчеты о Саре Хокинс? Поначалу я предполагал, что ключом ко всему является ее кровь, но я не нашел ничего, что объясняло бы способности ми миссис Хокинс. Какие способности? Видняги внизу не единственные пациенты Фуллера. Потом пришел забешенный Джеймс, Чарльз что-то от него скрывал Полагаю, рано или поздно он пытается ломиться в, подал, в подвал Я к этому готов Хокинс, Фитцрой и Какая удача, что мне хватило ума разместить морг в подвале. Когда шум вокруг сделал Хокинсов у Тихник, я избавлюсь от ее вещей, пока они будут спрятаны у всех на виду. И где? Конечно. Это, са... Это связано с Сарой Хокинс. Гареш Туфелька похоже, она принадлежала Саре Хокинс. Блин, я начинаю заговаривать сюда. Нужно вернуться в подвал. Не нужно. Она Сейчас она тут будет. спорим есть ядречные крова. Не знаю, где еще Диана. Наверное, не в ту сторону, наоборот побежал. Давайте спустимся. Проверим, что у нас там такое происходит. Кровь. А -а -а. Ага, вот теперь я узнаю свою майду. Я знал, что могу рассчитывать на вашу научную либо знательность. Шла пора показать вам, что вы так отчаянно пытались разнюхать. И сука. Если хотите, пристрелить меня, по крайней мере, имейте смелость взглянуть в мне в глаза. Поворачивайся. Медленно. Говори, грязный вор, или клянусь, я выстрелю. Оглянись вокруг. Все указывает на Чарльза Хокинса. Он мертв. Нет. Он приходил сюда за одной вещью. Нет. Почему книга была в сейфе? Вы читали ее? Ответьте на вопрос. Это было очень глупо. Теперь вы не сможете противиться его воле. Что она вам показала? Там была Мэри Колден. She went into Fuller's office. Она пошла She was в кабинет с А искала труп Сары Хокинс. Hawkins, Сказали, Сары Хокинс. Вернемся к началу, хорошо? Чужая жизнь, не кроме коны. Доктор Колден. Она была в Деверсайском институте. В опасности. Мне нужно Wait. идти. No Стойте. Никто не разбирается в оккультных науках, you лучше меня. Вам, может, понадобится моя помощь. Да. All right. All right. Вы прям можете мне пригодиться. First, Отлично. Пожалуйста, встретимся в особняке Хокинса позже. Нет, идите, спасайте доктора. доктора. Спасибо, Дрейк. Реверсайдский институт. Книга перенесла Пирса в тело доктора Колден. Так. Детектив беспомощно наблюдал, как подруга Брэдли проводит свое расследование. Столкнувшись с экспериментами Фуллера, она пробралась в его кабинет и узнала, что директор Реверсайдского института скрывал информацию о Саре Хокинс, а то и ее тело. Однако Фулер обнаружил ее. Пирс должен спасти доктора Колден, пока не поздно. Давайте будем спасать доктора Колдона. Что я, видимо, ошибся. Доктор Колдона это не та, которая нас спасла. И что я, короче, немножко запутался, немножко не понимаю. Молюсь о том, чтобы Колдон была здесь. Живой и здоровой. Дневник жены священника, часть первая. Старый дневник. Сцилла здесь, прямо как в Олден пошла сюда А еще что у нас есть что это значит выйти читать книгу? Читать книгу. В этом сборнике перечисляются и классифицируют создания, о которых мне никогда не доводилось слышать. Божества со звезд, существа, способные перемещаться между измерениями. В самом сборнике утверждается, что это справочник по и мифа, и без подробностей о том, к какой же мифологии он относится. На некоторых страницах можно найти фантасмогорические иллюстрации. Спокойно. Слушай, то, что у нас здесь есть шкафы, мне не нравится. What the... И фуллер тоже? Two. Небольшой флакон с натвором таблеток. Вероятно, их прописывают уценки, которые не могут заснуть. Потому что это может значить, что нам придется бежать. Right. Прикряться, вернее. А, хватит терять время, я нужен Коган Я должен её найти Ты правильно понял, я здесь не должен находиться в такое время и Мне нужно это делать бесплатно Что за дыма у нас отсюда идет? <связывая> что это? Боже, что со мной происходит? Что, что это? Было? Меня как будто куда перенесло куда-то еще. Что произошло? Что-то изменилось. Что <связывая> изменилось, но что? лампы вот что и изменилось и это видать перенесло нас так здесь у нас интограммы набили. так спрятать фонарь мы не можем Замурована Так, хорошо. А, давай меняем. Где я видел этот символ? Похож на косу. Ой пропустил вам было что-то написано кажется вот вот здесь я видел тему значит нам сюда нужно ну я могу доброго года. чтобы увеличить яркость лампы все мы здесь выжигаем проснись и освободи меня и потом так открываем себе проход Все понятно. Так, не рычи, не надо, рычать. Порт? Мы опять сюда вернулись. Так, нам, значит, не туда. Хорошо, куда нам тогда? Телепорт куда нам не надо Сюда мы не можем Может поменять здесь еще есть? Или мы открыли эту дверь и теперь, если мы поменяем лампу? Если мы поменяем лампу, она тоже будет открытой? Что здесь вряд ли что-то будет. Пойдем. Все, мы сожгли. Сильван. Ты у нее в капкане. Так, я могу вот это открыть. мирит и той, той чудовищный нет надеюсь хотя бы так, мы пошли куда-то сюда здесь закрыто было мы пошли сюда хорошо, что нибудь видите? пока ничего не вижу половые тряпки бинты Практически у каждой кровати. Так, ну может нам нужно вернуться туда и пытаться обойти этого монстра. Потому что иначе... то что ищем Нам да. испугался, ушел оттуда нам все-таки нужно как-то пройти это место быстрее, быстрее, быстрее, быстрее где, где, где, где где, что, что, что ты противостоишь силам, которые могущественнее тебя Переключился на клаву мыши, по-моему. По-моему.. Чудовище где-то тут. Я, по-моему, иду к нему, или оно идет за мной. Нихера не вижу. Ой, все, приехали. А, приехали мы потому что у нас закончился свет, вот почему мы приехали Что здесь Справочник. блин и здесь так нам опять надо лампу поменять да опа телепорт так где мы <coughs> так мы Какой принцип здесь. Мы сначала смотрим, куда нам нужно идти, меняем мир или пространство, открываем дверь, потом идем туда и там уже выжигаем этот знак, а потом открываем еще дверь уже в другом. Ну, видимо, такая последовательность. Если кто смотрит эту запись и ничего не понимает, что происходит. Я бы сказал, что я тоже не понимаю, но... Нет, на самом деле все очень просто. Не тут даже а вот видите, ориентиры есть. Так, где-то дверь. О, <связываю> блядь! <связываю> Похоже все снова стало как прежде Да вообще дичь какая-то происходила Еще и Дали нам просраться хорошенько Ну, хорошо, это хорошо, да М -м -м, Игра такая Кто окунает нас в дерьмо Кто дает нам немножко отдохнуть Но это с одной стороны неплохо а то, например, в какой у тебя по втором там постоянно вы бегают, бегают, бегают. Так, зачем было делать эту под сцену, как ты заходишь? его за ребятки будет что-то что страшное я надеюсь вы надели на ушники на агу надо об этом говорить конечно в начале видео но мы такие сейчас привыкаем привыкаем к тому что все нормально все хорошо Потом раз и скример, мы просто умираем. И музыка, заметьте, какая спокойная. Вообще не к добру. Там даже, кажется, что-то разглядеть можно. Видите, какие-то графические артефакты есть? Я их как бы тоже замечал, это как раз-таки залупленное место такое. Может, смешное немножко слово, но луп там по-английски, петля вроде как переводится. Я на самом деле не смогу вам точно объяснить, но как бы я понимаю, о чем я говорю, но объяснить это я не могу. Есть еще фильм такой, вроде бы, прикольный. Петля времени, кажется, называется. Там еще актер хороший. тоже не помню, как его зовут. Он еще в Синистере играл. Синистер вообще мой. Один из моих любимых ужастиков. Еще мне нравится Коллекционер. Коллекционер, он... Блин, это когда-нибудь прекратится или нет? Коллекционер, он... Не столько ужас, как не знаю, какой-то триллер. Он такой на пилу похож немного. Это мне не нравится. Вот, а еще из <coughs>, любимых фильмов ужасов мне нравится спуск первый. Проклятие. Это это я. Ее. Я наконец-то знаю, что происходит Вы должны выжить и узнать правду и Для меня уже слишком поздно Колден? Что Was происходит? Это была галлюцинация? Капец, какая галлюцинация была Присаживайтесь, мистер Перс Я скоро к вам присоединюсь Блин. Остановите, что бы вы ни делали, и повернитесь немедленно. Он убил миссис Колден. Доктора Колден. Долбаный ты ублюдок. Нет, не может быть! Ах, ты сукин сын! Что ты с ней сделал? Хотел бы мне провести над вами побольше экспериментов, мистер Повторяю, что ты с ней сделал? Нам не стоит сожалеть о своей подруге Завидуйте ей Убийца! Этому безумию нужно положить конец Поли, поли, блядь Если мне дадут выбор, я ему выстрелю Поли Что? Тебя какая-то женщина оттолкнула? Колден? Причем это была миссис Колден. Кажется, доктор Колден. Или нет, вот он вижит. Где ствол? Ствол, где? А игра все набирает и набирает обороты. Становится интереснее. Вообще какая-то чертовщина происходит. Это не я. Доставка Ты я в лесу. Тени мои вернулись уже каким-то образом. что тут происходит. Сара, что он с вами сделал, вы можете говорить? Это Он дал ему золото, а я лозы Я его теперь не часто вижу Зеленый сильнее. Are you feeling ill? Вы плохо себя чувствуете? Я здесь, но нет. Нет. Давайте выбираться отсюда. Я вижу в снах. Наш разум тает, словно краски на палитре. Пойдемте со мной. Это густой, зеленый, интенсивный, живой, энергичный цвет морской волны, может быть. Нет, нет. Миссис Хокинс мы, Хокинс, мы должны уходить, пока нас кто-нибудь не нашел. Он все равно найдет. Он знает все, что касается меня. Я видел тот же цвет. Он не был таким ярким, как вы говорите. Бледная копия, изгнанный образ. Вы знаете, что это было? Скажите мне. Я не могу. Мы не должны называть его имя. Ужасные, ужасные последствия. Хорошо, пойдемте со мной. Он узнает. Он найдет нас. Тем более, больше причин. Мы уже встречались? Вы можете идти? Может быть. пойдемте, пока нас не нашел ваш муж. Мы нашли старухой пенсии. Вы рисовали меня. Вот вы где меня видели. Конечно же. Белые люди У Сюда, за мной У меня есть нет. Что that... oh, no. за Блять <пл> Далеко не уйдешь Так Каждый сам за себя Машина? зеленый, а отрава Газ? Да. да, он вреден живым существам не У нас нет, нет на это время Я не сдвинусь с места, пока ложное не станет истиной Проклятье Так, в смысле, что нам нужно сделать? Да-да, я обогнал <соторгут> Сару <Кутинс. соторгут> Не, ну а че? Я лучше найду подходящий инструмент. Ай, давайте слон найти. Отлично, мы нашли печергу. Хорошо, на этом хватит, идем. женщина. Я больше не твоя, куку, ублюдок. Ты моя жена, моя жена и должна мне подчиняться. Ставьте ее. Мы покидаем этот безумный остров. Сейчас как все сорвется, никуда вы не поедете. Не надо вставать между мной и моей женой Блин, сейчас кажется я выживу, а они умрут Эдвард Никто не смеет мне указывать, что делать На, получи, урод Как ты смеешь забирать ее если я могу свернуть здесь шею может защитить я. ты бросил ее в эту красивую нору разве это защита я хорошо ее спрятал ты позволил фуллеру играть с ней хватит я делал все что в моих силах чтобы защитить ее и угрожает ее же личность, ее же сила. Что? Сара видела и делала такое, чтобы даже вообразить не силу. Чем? Стал бы ты ее спасать, если бы я сказал тебе, что она куда опаснее. А завтра ты здесь несколько месяцев она слаба физически и ментально не думаю, что она слабая женщина это ошибся. Сара слишком долго подвергла себе действию Миша да. даже если до уже она покинула Даркутер она все равно услышала его зов Будь всегда будет здесь ее когда мы избавимся от его участников. Он не в той лицевой категории, но не контролирует весь сестры. В какой-то момент он поддастся его силе и мир упадет вместе с ним. Не надо. Говорят, что никому не утерпали со своей гостями. Но это, но я это изменю, я спасу Сару. Все, пока, пока. А что, что ты так долго стоял? Я был раду. Ладно, если бы сразу убило, то мы бы не мы бы не услышали эту речь. Не стой же ты. Сейчас вместе умрете, наверное. Самое интересное, что охранники тоже не пытались там как-то выломать дверь. И вот на секундочку я задумался, неужели это уже конец игры. Но у нас глава 9. Особняк Хокинсов. Интересно, сколько всего глав в этой игре. После смерти Колден Пирс, мучимый нациями пробирается в институт, где находит живую Сару Хокинс. Узницу доктора Фуллера. Последняя встреча Чарльза Хокинса с женой показала, что этот человек в чудовищном обличии пытался защитить ее от влияния мифа. Он предупредил Пирса. Если Сара подастся оккультным силам, он, она лишится воли и позволит культу привести в исполнение свой план и призвать древнее зловещее божество. Поэтому Пирс должен больше узнать о намерениях Сары Хокинса и найти способ защитить ее. Не должны родители хоронить своих детей Я знаю, это я виновата Я чувствую вину Это вина будет вечно со мной Я чувствую вашу боль я Сделаю все, чтобы вернуть его Все Сюда меня в первую очередь привлекла. Здесь меня начали посещать идти. Чарльз, если не должен был их увидеть, что я для тебя? Я заботился о тебе Спас тебя от жалкого существования Тебе никогда не найти мужчину лучше меня Я ничего тебе не должна Мы уходим Ты никуда не пойдешь Ты принадлежишь мне Пойдемте. Все прошло. Что ж, на сегодня, я думаю, все. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Простите. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, Twitch-канал и на группу эзотерического ордена Дагана. Ссылочка будет в описании под этим видео. Увидимся в новых видео. Спасибо, что смотрели и всем пока-пока-пока.